Привет! Это словарик блокчайника на канале CoinGalaxy. Стоп-лосс или отложенный ордер на ограничение убытков оппозиции. Заявка, выставленная в торговом терминале трейдерам или инвесторам с целью ограничить убытки. При достижении ценой определенного уровня позиция закрывается строго по определенной цене, исключая проскальзывание. Точки выставления стоп-лосс определяются на основе используемой торговой системы. Главным плюсом отложенных ордеров стоп Loss и Take Profit является отсутствие необходимости трейдеру находиться у терминала и отслеживать состояние позиции. При достижении определенного уровня сделка закрывается автоматически.